Здравствуйте, меня зовут Ярослав, и как уже сказали, я вам расскажу о, о домашневании растений. А, но для начала давайте поговорим о том, чего бы не было, если бы мы не одомашнили растений. А, мы бы не одомашнили животных, в том числе таких вот красивых. Просто бы не было б кормовой базы для этого. У нас бы не появился календарь. А, не произошло бы разделение труда и не возникли бы ремесла. Шведский ботаник Адам Маурицов исследуя эволюцию питания составил схему, по которой эволюция питания проходит такие фазы: Фазы похлебки, фаза каши, фаза бездрожевого хлеба, дрожжевого хлеба и смешанной муки, фаза ржаного хлеба и фаза белого пшеничного хлеба. Если бы мы не домашних растения, весь путь этот не прошли, у нас бы не было такого большого количества разнообразных блюд сейчас. И самое главное, у нас не было бы этого мероприятия. У нас научно-популярное мероприятие, и если бы мы не одомашнили растения, то наука бы не развивалась, не было бы ни компьютеров, ни интернета, ни телефона, ничего того, что мы привыкли видеть одомашнивание растений это революционное событие в истории человечества и именно поэтому его так и назвали неолитическая революция первым растениями которые домашнивали, были пшеница и ячмень это произошло примерно 10-12 тысяч лет назад но э, вопрос, почему это произошло. На протяжении большей <свят> части своей истории человек э, жил э, охотой и собирательством. Тот же Адам Мауриц пишет, что на рубеже 19-20 веков цивилизованный человек в средней полосе потреблял более 400 видов диких растений. Собиратели явно знали больше и употребляли больше. Кроме того, собиратели жили лучше чем до люди которые уже домашние или растения и перешли к оседлому образу жизни работали меньше здоровья было больше и получали они обильную пищу не говоря уж о том что сельское хозяйство это тяжелый труд почему это произошло есть несколько гипотез первая гипотеза это гипотеза о перенаселении вследствие которой ну, считается что выросло население и потребовалось гораздо больше пищи как я уже говорил раньше Растения были домашние 10-12 тысяч лет назад, на этой картинке показано красным цветом. К слову сказать, в этот период закончились мамонты, наши предки их окончательно доели. И, возможно, это тоже одна из причин. Действительно, с конца плестоцена до 5-го тысячелетия до нашей эры население планеты увеличилось в 4 раза с 5 до 20 миллионов. Однако, как видно, рост начался именно... О домашнимением растения и продолжался уже после. Поэтому, скорее всего, о было не следствием, а причиной увеличения численности населения. Согласно теории вызов и ответ Арнольда Томби, переход к оседлому образу жизни и о домашнимением был ответом на вызов резкой аридизации, то есть иссушения климата. Однако эта теория тоже не подтверждается. Археологические раскопки пыльцы показывают, что первое растения были домашние в период относительной гуманинизации, то есть увеличение увлажнения. И наиболее такая правдоподобная гипотеза это гипотеза о э, религиозном или ритуальном использовании домашних растений э, действительно у каких-нибудь шаманах э, или э, лидеров религиозных э, было достаточно власти чтобы э, расширять территории под какие-то э, тотемные растения или еще другие Отголоски этих событий сохранились э, до сих пор во всех культурах мира. В э, индуистской культуре до сих пор всем растениям их свойствам э, причисляют какие-то религиозные э, свойства, мотивы. Э, также до сих пор в Центральной Южной Америке э, используют э, трещотки из тыквы и кабачков в э, ритуальных целях. На равнине, где обитало большее количество людей, было достаточное количество пищи, люди, если э, пищи не хватало, они могли перейти с места на место, в горах э, всего было меньше, им было меньше э, маневра. В связи с этим э, довольно правдоподобно выглядит гипотеза Комарова о том, что периодическое наступление зимы в горах э, способствовало об этом же пишет вавилов в своей книге он писал что все культурные растения были одомашнены в регионе между 20 и 40 градусами северной широты и на высоте 500 от 500 до двух с половиной тысячи метров над уровнем моря также обоснованная выглядит теория о том, что растения изменяются, если их систематически собирать, они меняют свои признаки. Это происходит в том числе благодаря переносу на другой тип почвы. Древние охотники и собиратели, переходя с одной места стоянки на другой, оставляли удобренную почву, удобренную золой и различными отходами. Потом они возвращались на эти места и замечали стимуляцию роста рудилеральной растительности, то есть мусорной растительности, в том числе каких-то растений, которые они употребляли в пищу. Со временем ну, это подтверждается тем, что сейчас все культурные растения отличаются видоизмененными органами или частями, которые нужны именно человеку. Этот эффект получил название синдром доместикации. На этом слайде слева мы видим дикие предок кукурузы и современную кукурузу. Разница огромна. То же самое можно сказать о пшенице. Слева пшеница урор, урарту, родственник всех пшениц культурных Современности Справа современный сорт мягкой пшеницы. На фотографиях этого не видно, но изменяется не только морфология, то есть большие зерна, большой колос, но изменяются какие-то технологические качества, которые важны человеку. У пшеницы это ломкость колоса, она исчезает и обмолоть становится лучше. Ну, то же самое с подсолнухом. Дикий сородич и современный сорт где э, были домашние первые растения. Считается, что э, регион э, следует искать э, там, где наибольшее количество э, диких предков культурных растений. Таким регионом для пшеницы и ячменя является регион в Передней Азии под названием «Плодородный полумесяц». На этой карте мелким шрифтом выделено название «Стоянок древнего человека», а значки – это там, где были найдены дикие и возделываемые растения. Как видите, значков этих довольно много. Ни один, ни два – а все дело в том, что мы точно не знаем конкретное место происхождения и пшеницы, и очменя. Есть несколько теорий. Моноцентрическая, полицентрическая, диффузная. Полицентрическая, что сразу во всем этом регионе возникла. Диффузная, что одновременно в нескольких местах. И моноцентрическая, то, что возникло в одном месте и потом с караванами перемещалось по всему региону. Сейчас данных довольно мало по этому поводу и ни одной из этих гипотез мы не можем выделить. Примечательно, что в этом регионе одновременно возникли пшеницы двух уровней плоидности. Это диплоидная однозернянка, вот регионы, где были найдены остатки, и тетроплоидная двузернянка. Также в этом, регионе, в этом регионе возникло много культур, в том числе основные бобовые. Для Это нут, показано здесь в центре, чечевица, горох и вика. Не могу не упомянуть, что в этом же регионе были одомашненные кошки. На этой карте показаны места происхождения четырех основных зерновых культур мира, они основные до сих пор, это кукуруза, сорго, пшеница, я уже показал, и вот здесь вот возник рис, и также пути их распространения цивилизации, которые занимались выращиванием этих культур, заняли доминирующие, истори доминирующие позиции в истории всего человечества. И на вот этом слайде показаны эти цивилизации. Правда, следует сказать, что средиземноморская цивилизация и Анская цивилизация, хоть и возникли в центрах Домашневания и происхождения культурных растений. Однако их рассвет связан с тем, что э, Анской э, была перенесена кукуруза и тоже здесь начали возделывать э, в Средиземноморской в том, что быстро из Передней Азии была э, перенесена э, пшеница. Что мы имеем сейчас? А сейчас мы имеем э, Считается, что 10% всей территории суши занято под возделыванием культурных растений. Всего выращивается более половиной, вернее, одомашненно более половиной тысяч растений, из, более чем из 50 семейств. Для сравнения животных домашнего менее 50 видов. Также... Можно сказать, что где-то растения выращивают на всех континентах, в том числе в научных целях в Антарктиде, и где-то каждый день сейчас собирают урожай. Спасибо за внимание, у меня все. <сёк _> <сёк _> Рацион изменился очень сильно. Древние люди питались в основном мясом охота, которое добывали, и питались похлебкой из каких-то мелких, горьких семян, злаков, ну то есть очень слабо. Я показывал схему эволюции питания, мало того, что возникло много растений, которые мы едим, разнообразило, еще возникло много других способов готовки и использования как и растений, так и мяса. Всего этого. Ну плюс наука про микроволны сегодня говорили, микроволновку изобрели. Это тоже результат одомашнивания растений, ну в процессе. На геном неизвестны случай, но встречал данные в литературе, не знаю, насколько они, их можно это, но <пишут>, пишут, что человек до перехода на домашние растения жил дольше и спал, спал лучше. Ну, вот, в этом плане не очень нам повезло. Хотя, которые традиционно ну, как бы да, являются типично растительно ядными, то есть такие можно сказать, традиционные вегетарианцы, у них действительно происходит изменение в геноме, изменение в работе фермента, который связан с переработкой омега-3 насыщенных жирных кислот. То есть у них получается, что эти кислоты не поступают извне с рыбой, uh -huh. и они, грубо говоря, учатся их синтезировать из растительных, ну, как это, из растительных зачатков, что ли, и Если эти люди начинают потом переходить обратно на вкусную диету, то их повышается вероятность рака. То есть, таким образом, я просто хочу сказать, что растения они влияют не только на какие-то культурные вещи, они в том числе влияют и на не людей, которые... Например, Возможно, это больше к биохимикам, биофизикам вопрос. Но вообще во многих растениях, например, в льне тоже содержится омега-3, причем в очень больших количествах. Поэтому, ну, не знаю, не очень правдоподобно это выглядит. Ну, вы совершенно правильно, просто Леонда ждет не везде. Ну... Кстати, если говорить уж о льне, то о домашневании льна мы обязаны тем, что качество развилось. Потому что археологические данные показывают, что лен был одомашнен, ну и одежду из льна раньше начали делать, чем о домашний овец, коз, других. Кого, кого? декоративная да, не могу ответить на ваш вопрос ну думаю несколько веков как уже домашнего вот вопрос возможно ли найти новые виды растений и чтобы не так о мы нашли растение надо быстро его одомашнить а то оно вкусное а то раз оп они растут в ряд и все. Мы покупаем сегодня кукурузу, мы покупаем сегодня пшеницу, и мы покупаем это растение. Возможно так? Возможно. На самом деле найти растение какое-нибудь новое, не так уж маленькая вероятность, наверное, больше, чем вероятность найти новое млекопитающее животное. И постоянно находят. Там ближе последние там, ну не знаю, 10-20 лет э -э, было найдено роща реликтовых растений в Австралии э -э, гигантских, причем там 30-40-50 метров. Э -э, просто э -э, находились они в недоступном каньоне, который не посещают. Таких мест много и можно найти растения. Но вряд ли такие растения будут одомашнивать. Смы ну, смысла нет. Все?